Нашел? Погнали. Я сейчас приду тоже. Давай, брат. Сейчас. А ты знаешь, где машина? Да, да. То есть мы можем идти. Да. О. -о, -о. Ну-ка. Прикольно, слышь, Костя, мне настроил эту хуйню, типа. Что я видно? Просто, ну я не опытный в ИРЛах у меня здесь. А, это удобно, и ты за это. смотришь, если у тебя. Ну ты воспринимаешь да? если что-то упало. Boyle. А ещё удобная штука, когда стрим падает, все F пишут, а ага. когда он возобновляется G. А Понял, обжму. Ну просто я.. Ну, F одна буква и типа, ну, стрим возобновился, но сложнее писать, чем просто G написать. Ну, бля, тоже А у меня пишут F5 по обычному. Ну, а G одна буква, еще быстрее. Легче. Что ты домой? Не, не, брат, куда. Кто... Мы так проехаться на легенде. Ну, мы... А ты знаешь, как пароль с помощью сейчас? Я, сам не я вам сказал 1 2 3 не сработало а у вас копаты чистоки? да 60 лошадок да моешь не блять падла такая ситуация вот так делаешь так мы по пешеходному брат 15 метров с одной и с другой стороны можно Конечно ты чё? Я думал ты думал я криминал нах. Почему? Почему я Леру кинул, ребят? Сейчас я вернусь, я же не навсегда уезжаю. Это хуй знает, хуй знает, как сейчас дорога будет. Да, маленький за руль. Да. Держи, брат. Да хуй знает, сейчас знаю. Откройте только двери. Одна дверь. Да. Закрывает, закрывай Закрывается. Что, да. ты сядешь? Да, я давай, сий. Готов я. Давай. А ч бы не мы? Ой, приятно, слушай. Заводить, где ключик? Ключик слева. Слева, слева, дядь. Так как у парши что ли? Да-да, так это же с гоночные. А ты сюда? А, вот. Ты знал, что уже Ли и у парша чисто слева. Это нормально, тут назад можно чистать. Опа. Хот-болкса. Это есть это как магнитофон? Нет. <смех> есть, но от него провода отхуячили Так, сцепление выжили, блядь, хуй раздрочили Ой-ой-ой Так А чего вы не подставили? Вы не подставили? Ой-ой-ой-ой Падали ебали, блядь Дядь, заднюю, заднюю надо <смех> А заднюю, объясни, а как? Я задний, знаю, смотри. знаю, вот так это... Ой, подожди, подожди подожди. Что, О, она мы по ходу соединяем. скорости стоит да. а. ну, ё, Вот туда, ну, вот ну, так, давай да? Подожди, ее... подожди, подожди, да подожди. надави, блядь, и поедем А, ручечок, слышишь, оп И тут надави Вот, и надави, О. и Алло. Давай, давай, втыкай, суку оп, все вот Хорошо. Это Хорошо. Да. Давай, это А куда мы едем А это я понимаю, О, на... Блядь, тварь! Оголохло, а, забыл, что здесь так нельзя отпускать Давай заново С чекпоинта Вот это я понимаю, на, российский автопром, блядь Ой там за есть машины? Не знаю. Можно, может, Только готовь тормоз сразу. Готовь тормоз. Пизда, что-то да. Слышь, что-то. Люди, уходите! Уходите! Уходите! Все, ушли. тебе Давай, давай, давай чуть-чуть. Не джитишься? Давай чуть чуть-чуть. Ты куда там смотришь? Ну, блядь, сука, сейчас. Я больше выворачивать налево. А свет включите. Какой свет? Ну, свет, Слева, слева ты. Да, да, да, вот так. Первую, первую, левую, левую, наверное. Вот так вот. Трах, не так, да, да, я обожаю данный. Оп, смотри, первая. Оп, бам. Первая. Это первая, да? Да, максимально выкручивай. На первое сразу. Цвета включи, включи. Давай, Виталик, нахуй, я газуй. Загоздец! Да, Ремень не предусмотрен заводом. Если что, вот болжами за, за, захуячено. И пойду, свет Давай, все, автоинспекция, погнали. А документы у нас с собой? Посмотри, в бардачке, поехали. что же потело стекло? А так надо. А туда надо. А, на, на, на! А, на, вторую на! На, на, на! На, на, на! На, на, на! летит летит блять а блока вы не даете? Даете. Даете? Да. Куда ты поехал? Ну, куда? Ты куда? Ты, ты куда? куда мы во дворы-то мы все Ты что, просто на парковку заехал? Что, еблан? Подожди, ка нахуй. Что происходит вообще здесь? Люто. Блять! Ух ты, ух ты! тормозить! ты, Не ты! Ух ты, ух ты! Ух ты, ух ты! Ух ты, ух ты! Ух ты, ух ты! вдавить ты! Ух ты, ух ты! Ух ты! Ух Gaat. А, нормально, Крызе. нормально, нормально Можно, можно, давай, можно, можно еще. Давай, давай. Вот все можно выворачивать Первое тюрence. хорошо встало. Встало? встало хорошо. Пиздишь а -а -а. Саша! Ебать. На выезд. Нахуй-то На вообще заехал. А, поехали. Он залерд. Он залерд. Бустер. А, а седлал капаточка. Здесь можно он залерд хорошо. Можно, можно, можно. Можно, я Сюда. Налево сейчас. Полиция. Где? Вон. Где? вон поехал вон. Какая полиция? Такси был. Нет, не, это не, полиция не, полиция. Это, это ППС. Это... Не, рядом. ППС О! Копатыч 2.0 нахуй! Двойной копатыч. Я ебал рот, страшная машина, пиздец. Что, движение начнем. Когда не начнем. У него, блядь, все окна запотевшие. что ты хотел. Нужно немножко открыть. Чем не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 Просто страшно уже! От, Откидывай тормозил! Ого! Разрачил это, сука! Ебать тарзан нахуй. Ну-ну, давай. <связывая> <связывая> давай её оттуда. О -о -о. Назад <связывая> давай Это не дралка, это не дралка! А туда ее! А ну нахер! Доминик, четвертая вниз просто Блять лежачий полицейский тормозит! Берегите жопу! Подвесочка, где же Хорошая блять Берегите жопу Туда нормально поехали Да нет, вы дворы нахуй, нахуй вы дворы едете Блять! Нахуй вы дворы едете Блять! Победиха на ты Да блять, и что мы здесь будем делать? как Блять, тупик, пиздец. Это что нам переградили? Блять, это засада, нахуй! И сзади перекрывают. Блять, засада! Там мужики с автоматами. Нет! И мы заглохли. Это, знаешь, как в фильмах ужасов? Машина заглохла. Я Виталик! Виталий! Давай, давай, давай, чуть-чуть. Там нормально. Недорогие машины можно покупать. Ааа, дёрнула шлюха. дальше. Оп. Подтолкнул, может выйти, а? Виталик. Ебаный. Как, есть там еще? Еще чуть-чуть, чутка. Вообще, чутка. Ой-ой-ой. Ох, шлюха. Ой-ой-ой. Всё, въебались. Ха-ха. Нет, нет. Слушай, тут будет долго крутиться, такое ощущение где то сука пропала, нахуй? Блять! это я не понимаю. Блять, да что за хуйня? Подпини первый родитель. Ну ее туда и нормально. Давай, вот аккуратненько. Вс. Так Спасибо, хорошо. Ты реально стоешь, кто баранку и дадим. Ну, а ты как хотя Это Вот эти немецкие. Давай, девушка. Эти немецкие, знаешь, у кого то Короче, может эвакуатор вызовем? Русский на автопром на. Он не уехал? Да ёбаный народ! ну что ты, сука? Ну и все. Давай-давай, Слава, Да Бля, может, выйдем просто, кто-то Да ну, вадь, иди Ну, вообще нахуй, блядь. Ты купил, да? Да его нахуй, а? Да он не нахуй. Блядь, хорошо заводится с полтолчка. Это молодежь ещё, Есть там место еще? Есть чуть-чуть. Чуть-чуть, вообще. Ой, блядь! Наебал. Чтобы не волновался, наоборот точно. Что это? Блядь, одышка ебану, Ты, конечно да, блядь. Опять нахуй, Ты где водить учился нахуй, сука? 30 тысяч дал, да блядь? да, блядь? Мы знаем таких, да? Да, Просто поперек встали. Давай, давай, давай. А тут машина. Не, нормально припарковались. Не Да я хуею. ты чё, блядь, пацанам беду оставил? И сам не хочешь выполнять? вырули мне нахуй. Я не умею. Как не умею? Мне нет. нету. Я тоже не умею на механику потанцировать. Реально? О, я тебя тебя не умею на <свят> А ну, пожалуйста. Ааа, сука, не получается у ну. нас! Обманул блядь! я умею. Я просто хочу, ну, чтобы... ну, я, я, если честно, таксист из вас такой себе. <свят> Заказал <свят> самый <свят> дорогой <свят> такси. Да, реально. Какой-то бизнес еще называется. Хуй тебе. Хуй ему. Хуй ему. Что? Я что ты сказал, хуй тебе. А я хуй ему. Ладно, давай закончим. Хорошо, блядь, идет сейчас? Блядь, Ой, это что, фуражка? Да, ну-ну-на. Пиратская. Пиратская. Пиратская. Косячка протрязать это нихуя не видно Нет, там, парни, метр. Да, Нормально. Еще есть. Еще метры есть. Еще чуть-чуть. Наибал. Стоп. Блядь, все, уже все. Минус бампер. ДТП. Я, блядь, пота Ну ч ⁇ на аппартаже, Люк? Бутырка рома и за черный женчужиной. Сука, два. Это, это что? Что-то у нас затрепнулось. Я как раз встретил нас. И по стенку расстались задние. Едем, дичи нету. Чутка. Я такой звук еще не слышал. Вопрос, а нахуй там вообще останавливается скорость на спуске? Породники не это. не работают. Блять, не знаю! Блять, ты что заглохли? Заглохли, давай! Блять! Да ну нахуй! Как, я не понял? Ты еще как-то включил аварийку, я не знаю. Это Сейчас бы в автобусе сидели, блять, уже. Да выехали Нормально, доехали бы. Он включил аварийку, которой нету в машине. Да. Она саморгала на приборке аж. Ой-ой-ой, это разгоняет. Сейчас заглох Ебать Протереть надо вот Нихуя не, не видно, родной нам Оп, оп, оп, а, печку надо Оп! Дед, ты чё? Ты как затянула, шлюха И... Оп, родной Паргуешься а Может, прям туда заедем, Суперся, будем на праздник? Да. Чего? Ну это охуенно. Тут же нормально, сейчас ты туда, Дальше, дальше, дальше. Чеки в реки. Да я хуй не вижу. здесь? Нет, я ее. вот сюда прям. здесь, Сколько времени у меня? Продежка 8 муха. Ебать им. ночи, ну? Не-не, это, вроде, здесь слева. Ебать! Да ну на! Не, чуть-чуть, давай подъедем. Помочь похуй. Видишь, она вообще как новая, да, она как новая. Час ночи. Начинать. Час ночи? Да, я да. Поезд в Субарих. Всё, хорошо. Всё, хорошо. Хорошей хорошей э? yeah. Все, хорошо. Осторожней. А ручки какие хуйни работают? не работают. Хорошая, блядь. Первые впечатления какие-то. Ну, я давно не ездил на Жигулях, я честно а, скажу, брат. Картин? Никогда ты хотел? Не-не, я ездил в жигулях, Ой, ебать, Я учился на пятерке ездить, И... понял? пятерке? <кх> ну хорошо Ты сейчас, сейчас можно сказать, сдал экзамен. Ты сдал да. разворот. Вообще да, все. да. И, параллель... И параллельно сдал, да, отлично, да, вон, да, идем. Встал вообще шикарно, нахуй. Не, ну тут сугробы, блядь. блядь вот. чё, когда ты будешь брать? А? Здорово. Здорово. Привет. Привет. Здорово. Я бы, конечно, на урвался, понял старой, нахуй. Ты знаешь, Ладик, который он проплатил. Не, вообще, я сдал, хорошо. Не, ну вообще... Не, ну, бля, не бэшечка вообще. что? Сфоткайся. У него внешка ебнутая, бля. Илюху просто отодвинули, он типа, своткаешь? Да. У меня рация есть, о чем? У меня тоже есть. А, ну, давай так, чтобы мне обидно будет. Да. И компания. Пойдемте в тепло, пацаны, а то заморозь. Потраться? Блин, ну неплохо прокатились, прикольный Можно автомобиль. Да, конечно. Ну что, на механике я не знаю, что ты как бог уводишь. Не, реально. я на механике ебанутый. Ну брат. типа в любое время тебя разбуди и ты на механике, да? Ну бля, я сдавал на механике, брат. Сейчас ты хочешь? Есть, конечно, пару вопросов, так сказать, кролевой речке, блядь. Парковки вопросов никаких. Парковки нет. К развороту тоже вопросов нет. Я просто типа рули повернулся, <свят> а он прямо едет. Парковка вообще. Все, и, <свят> и паркутик. <Ой, свят> <хорошо>. Разверните <свят> кто-то. <свят> Все, давайте, парни. Добрый ночь. Давайте. Удачи. Сейчас, подожди. Здорово, да, давай, конечно. Это пацан тросит, давай, давай. хорошая снегом просто за занесло пешеходный переход. Бля, ну за нас там покатались, эмоции получило, вообще классно. Да, брат, я согласен, вообще выхуел. Покупай быстрее. Реально? дотку, Не, не в дотку, сырай. Фу, бля, ну что, прикольно было, мне понравилось, ну. давай, давай, Да, давай. Тебе понравилась игра? Да нахуй,